Всем привет! Ну вот моя тепличка, семнадцатый год. Помидорок уже балом. Все я тут запустил. Сейчас у нас 10 апреля семнадцатого года. Помидоры в принципе есть. Жарище стоит. Баклажаны. Тоже, в принципе, чуть-чуть есть. Перчиков. Тоже есть. В общем, в этом году погода была паршивая. Все я запустил. И занялся другими делами.